С днём рождения! С днём рождения! Паша, быстрее дуй, загадывай желание. Быстрее загадывай желание. Дуй, просто. Ну, быстрее дуй. Дуй. Я должна держать. Загадывай. И... Есть! Мы с девушкой решили тебе сделать подарок. И как говорили наши отцы и дедушки с бабушками, нет лучшего подарка, чем книги, да? Я к тебе сегодня зашел, увидел маленькую такую библиотеку и понял, что ты достаточно человек такой, ну, не мальчик а из подворотни, и я очень рад, что моя сестра, она с тобой, и нам не дарят книги, потому что у меня немного другой профиль, да, и немного другие цели, вот. Да, пусть простят мои легуары и ландроверы, да, за такие слова, вот. Я хочу выпить за тебя и за твою девушку, мою сестру, будьте всегда вместе, познавайте мир, у вас очень хорошие цели и дай Бог, чтобы каждая ваша мысль и даже вот этот вот плакат, который я увидел на твоей стене, да, но я не сильно в него вникал, но я понял то, что эти заметки, они не просто так. Пусть Каждая твоя заметка в твоей жизни станет для тебя решающей. Но решающей в самую лучшую сторону. Исполнение тебе всех твоих желаний.